Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении индикатор Haken Ashi Одним из главных преимуществ использования индикатора Haken Ashi заключается в том, что он сглаживает ценовые колебания при помощи специальной формулы и таким образом делает график более упорядоченным При таком подходе трейдер может видеть направление тренда более точно, а использовать индикатор можно на любом инструменте и таймфрейме Рассматривать индикатор мы будем в терминале MetaTrader 4, но стоит отметить, что найти его можно и на нашем сайте в разделе «Живой график». Переходим в данный раздел, нажав на вкладку «В помощь трейдеру» и после того, как загрузился график, выбираем на панели типов графиков «Хейкен Аши». Индикатор «Хейкен Аши» в терминале MetaTrader 4 можно установить из шаблона, но если вы будете устанавливать его самостоятельно, то необходимо будет поменять некоторые визуальные параметры. И для более корректного отображения необходимо будет цвет линии поставить на прозрачный, то есть нон. И таким образом линия цены не будет перекрывать свечи Хейкин Аши. Поэтому на графике необходимо обязательно указать параметр линии. Несмотря на то, что данные свечи визуально похожи, на самом деле они различаются. И для сравнения можно открыть еще один точно такой же график, но в данном случае использовать не свечи Хейкин Аши, а стандартные свечи. Вернем назад линии. И как можно видеть, направление не менялось, но свечи абсолютно разные. Различаются данные типы графиков тем, что стандартные свечи отображают цену без каких-либо формул, а свечи Heiken Ashi, помимо простого ценового отображения, используют специальную формулу, которая корректирует визуальную составляющую. Значения, по которым рассчитываются свечи индикатора, являются динамическими, и берутся они из текущей свечи, поэтому текущая свеча всегда будет рассчитываться с задержкой, так как зависит от предыдущей. Настройки в индикаторе Heiken Ashi довольно просты, а точнее настроить можно только цвета. Поэтому сразу перейдем к правилам торговли по данному индикатору. И самое простое, что можно делать с индикатором Heiken Ashi, это определять тренд. И в моменты роста или падения особенностью свечей является отсутствие теней с определенной стороны которая зависит от направления. И как можно видеть, во время восходящего движения зеленые свечи не имеют теней снизу, а при нисходящем движении большая часть красных свечей не имеет теней сверху. Также явным показателем тренда является открытие новой свечи на середине предыдущей свечи, что заметно как и при восходящем тренде, так и при нисходящем. Если данный подход будет использоваться в торговле, то стоит ориентироваться на три свечи одного цвета подряд. Об окончании тренда могут говорить смена цвета свечи или уменьшение ее в размерах и появление длинной тени. Следующим сигналом, который можно использовать в торговле без каких-либо индикаторов, является появление свечи доджи. Ее отличительной характеристикой являются длинные тени и очень короткое тело. Данный свечной паттерн заимствован из Price Action является довольно эффективным как при использовании на стандартных свечах, так и с Haken Ashen. Но стоит отметить, что данную свечу не стоит использовать перед выходом новостей или в момент сильной волатильности рынка. Последнее, что можно делать при помощи одних только свечей Хейкин Аши, это определять флэт. И делается это довольно просто. И когда на рынке формируется флэт, свечи Хейкин Аши будут короткими, при этом тени могут быть с обеих сторон, а цвет свечей абсолютно не имеет значения. И они могут быть как зелеными, так и красными. Несмотря на то, что индикатор хейкин аши можно использовать и самостоятельно, более лучшие результаты он показывает вместе с другими индикаторами. И поэтому далее рассмотрим несколько самых простых стратегий с использованием хейкин аши. И неплохие результаты индикатор показывает вместе со стахастиком. Настройки стахастика используются стандартные, а правила очень просты. И в момент, когда стахастик выходит из зоны перепроданности, а индикатор Haken Asha окрашивается в зеленый цвет, можно покупать опцион Call с экспирацией в 5 свечей. Опцион Put покупается, когда стахастик выходит из зоны перекупленности, а индикатор Haken Asha окрашивается в красный цвет. Экспирация используется также в 5 свечей. Также обратите внимание, что более точными сигналами будут те, где свечи Haken Asha являются длинными. Следующая стратегия вместе с Haken Asha использует индикатор MACD. Настройки индикатора MACD также являются стандартными, а суть стратегии сводится к следованию также за цветом Haken Ashe, при этом на индикаторе MACD должен появиться более низкий или более высокий столбик гистограммы. И в данном случае можно открывать опцион Call с экспирацией в 3 свечи, так как появляется зеленая свеча Haken Ashe, а столбик гистограммы является более высоким. В этом же случае можно покупать опцион Put, так как цвет Haken Ashe поменялся на красный, а столбики гистограммы MACD стали ниже. Чтобы сигналы по данной стратегии являлись более точными, можно использовать не первое понижение или повышение столбиков, а дожидаться именно третьего столбика. И как только третий столбик стал выше или ниже, входить в сделку. И последняя простая стратегия с использованием Hacking H включает в себя индикатор Parabolic SAR. Настройки индикатора также используются по умолчанию и также стратегия содержит очень простые правила. И как только появляется зеленая свеча Хейкин Аши и при этом цена находится над параболиком, покупается опцион Call с экспирацией в 5 свечей. А когда появляется красная свеча индикатора Хейкин Аши и цена находится ниже параболика, покупается опцион Put также с экспирацией в 5 свечей. И в заключении хочется сказать, что свечи Хейкин Аши могут использовать трейдеры с любым опытом. Но если говорить о новичках, то лучшим вариантом будет использование этого индикатора вместе с другими индикаторами, чтобы получать более точные сигналы для торговли. Также не стоит использовать данные свечи на экзотических инструментах, так как высокая волатильность, но малая ликвидность может наоборот навредить в торговле.